Дорогие друзья, здравствуйте! С вами сегодня Этери и Дана Лив. Надеюсь, у вас отличное настроение, а если еще не совсем отличное, то уверена, мы подправим это по ходу нашего... У нас сегодня в гостях Дана, те, кто принимают из вас активное участие в жизни сообщества, вы, конечно же, уже ее видели. Благодаря да. Дане у нас теперь по вторникам есть презентации на португальском языке. Дана, я тебя приветствую, спасибо тебе огромное за твой вклад. Всем привет, спасибо тоже. Дана у нас вдохновляющий спикер, она мотиватор, автор книг «Личностного роста». Международный тренер по лидерству, предприниматель, основатель международного бизнеса. Жила, работала, путешествовала во многих странах. Работала в международной корпорации в Лондоне. Была экологическим консультантом в нефтегазовой отрасли. Основала собственную линию органической одежды. Я Я партнер в португальской торговой палате. Основала бизнес по международной торговле товарами. Организатор Долго так Йоги, счастья, питания в Южной Америке, Европе, Великобритании, создатель экотуристической компании в Португалии, автор статей и книг на португальском, английском и русском языках, инвестор, актриса, модель. И так, наверное, надеюсь, на 30 минут. <смех> Короче, так целый час. <смех> Каждый ее проект и мероприятие направлено на поддержку, вдохновление, помощь людям, быть счастливыми и довольными. И она вот к нам вступила в сообщество, чтобы поделиться своим опытом как предпринимателя, так и мамы, и женщины творца. Мы сейчас начинаем наше интервью. Вы пожалуйста. Пишите ваши вопросы, которые могут у вас появиться по ходу. Ну, здравствуй еще раз. Расскажи, пожалуйста, о твоей истории в Изи. Как получилось, что ты сегодня с нами? Ну, очень благодарна тому, что я присоединяюсь к большой такой команде, сообществу, семье, скажем так. Меня привела моя знакомая из другого бизнеса. тоже сетевой бизнес был в Казахстане. Вот. И она позвала меня в Изи-Бизи. Потом познакомилась с Русланом, и как-то потом пошло поехала. Потом мы говорили то, что я живу в Португалии, работаю, вот, недавно выпустила книгу в Бразилии. И как-то появилась идея на португальском все это делать, тоже продвигать изи-бизи, потому что идея мне очень нравится, шикарная идея всех сплочить, все вместе что-то создавать, давать людям возможность расти, обучаться и творить. Поэтому э, очень классно, что я здесь, и здорово, что такое вообще у нас есть сообщество, такая платформа есть. Тебе тоже большая благодарность, мы тоже очень рады, потому что действительно, вот мы как сообщество, каждый может а, в, вот, нести свой вклад, и это очень здорово, что у нас теперь есть возможность да, приглашать и подключать португальских партнеров и людей благодаря тебе. Вот ты жила во многих странах, расскажи, пожалуйста, вот об этом подробнее, в каких странах, и как это повлияло на а, твое вот, личностное развитие просто <смех> бомбично. <смех> я выросла в Англии и как-то сразу у меня такое Я сама из Казахстана, родители казахская семья, даже Советский Союз, э но, ради... но выросла я в Англии и это мне радикально поменяло вообще отношения к жизни, э -э раскрыла мой менталитет настолько, то что э -э я жила в Лондоне. Лондон такой город, где идет смесь разных культур, разных э -э как сказать, байграундов, и получается то, что я изначально была уже в соприкосновении с разными культурами, с разными э, религиями, видениями и так далее. Вот. Я считаю, мне это очень помогло, и также, опять же, Лондон, благодаря самому может аэропорту или расположению, э, способствовал моим многочисленным путешествиям. И я оттуда просто, не знаю, со школьных лет, наверное, еще начала уже ездить, в Латинскую Америку, на Кубу, в Африку, и так далее. И с каждым конечно, с каждым путешествием, я называла путешествием меняющие жизнь, потому что с каждым путешествием ты что-то новое для себя открываешь, изучаешь, ты понимаешь, что правда в одной культуре, это есть неправда в другой культуре. Или там, что хорошо в одной культуре, это плохо в другой культуре. И я считаю, это очень какие-то такие важные познания, которые раскрывают наши отношения к жизни, раскрывают нас самих. Мы постоянно, когда мы путешествуем, зоне, мы выходим из зоны комфорта и как-будто мы себя заново познаем в новой ситуации. Вот. и Мне кажется, мои путешествия, мои проживания в разных странах просто эм, сильно меня раскрыли с разных сторон. И в каждой стране что-то новое делала и как-то меня это вдохновляло все время на что-то еще более новое, какие-то новые э, знакомые видения, идеи. Вот. Я не собираюсь останавливаться, я, дальше, я только переехала в Голландию. Uh, и сейчас уже мне я здесь месяц, по-моему, мне уже наскучил. я на эти выходные хочу съездить в другую страну, чтобы немножко проветриться, чтобы у меня снова выйти из зоны комфорта и снова новый прилив идей, новый прилив эмоций был. Вот, я считаю, это очень важно. Конечно, да, это потрясающе. Вообще иногда, вот, когда куда-то ездишь, особенно надолго там остаешься, это вот как прям такая отдельная маленькая жизнь, которую ты проживаешь. Да, да, да, мини-мир, да? да? А вот какая тебе страна больше всего вот с твоего опыта впечатлила? Я не знаю. Честно говоря, сложно сказать, потому что каждая страна что-то свое отдельно мне давала. Если в Англии я больше погружалась в такие какие-то скажем, кельтик, как будет, кельтик. Кельтские? Кельтские такие разные видения, теории и так далее, то, допустим, в Латинской Америке это больше, конечно, музыка, это природа, это джунгли, это понимание растений, это взаимодействие с животными, это совершенно другое. Вот, как-то в Германии, в Испании во Франции, когда желает, тоже понемножку, это как-то, ну, кажу, своя история, Каждая есть что-то свое донести, что чему-то меня научить, я не знаю, я, это, я не могу выделить страну конкретно, мне везде нравилось, везде было классно и было здорово. Ты вот сейчас, да, теперь будешь вот еще в онлайне работать, да, но ты вот помогала вот людям в офлайне да, то есть вот я когда читала твою анкету, там написано, что ты организатор вот ретритов в Южной Америке, Европе и Англии. Расскажи, пожалуйста, вот поподробнее для нашей аудитории, что вот такой вот ретрит, и можно ли там себя перезагрузить, и как-то вот что вот это такое для людей, потому что некоторым это очень интересно. Конечно. сто процентов перезагрузка, возможно. Даже за короткие ретриты. В Португалии мы делали ретриты э, на три дня. Допустим, с пятницы вечера по понедельник утро. И люди просто... Некоторые даже меняли полностью радикально свою жизнь. Бросали работу, бросали семьи там, или бросали нелюбимых людей. Э, начинали делать свое дело, верили в себя. Это по-другому как-то э, можно сразу... По-другому начать жить сразу после ретрита. Потому что ретрит — это что я для себя видела ретритом. Э, я считаю, нужно людей вы, вытаскивать из их зоны комфорта, из их привычного какого-то, э, как называется, э, ну, да? окружения, и нужно, чтобы они были в совершенно незнакомом месте, обязательно на природе, обязательно должна быть какая-то такая чистая, э, настоящая природа, где нет доступа к телефону, к Интернету и так далее, где пища э, чистая и которая дает энергию, на самом деле, э, нутриенты, и это очень важно, чтобы люди это делали также с другими вместе, когда другие, так ты находишь себя в таком состоянии, как другие люди, вокруг тебя, вы как будто вместе делаете какой-то вклад в развитие друг друга, вы делитесь, вы вместе переживаете это. Вот. И, как правило, я делаю небольшие группы, 10 человек, ну, там, максимум 12 человек было у меня, и. Все очень сильно сплочались обычно, потому что раскрываешь настолько, это самые, мы допытываемся, докапываемся до самых глубоких эмоций, до самых глубоких страхов, блоков, то, что люди даже сами не подозревали, что у них есть, и что и на это блокирует их жизнь. Мы это разными техниками вытаскивали, они друг другу помогали тоже, питали. и я считаю, это очень важно, такие мероприятия посещать, проводить, но нужно это делать с толком, не просто так как эстафета, один, один ретрит в месяц. Нужно это делать очень осознанно, нужно все дела до и после убирать, нужно эм, открываться саму тоже, потому что некоторые приходят, говорят, так какая у вас проблема, как вы думаете, что вас беспокоит? Они говорят, все в порядке, ничего, ничего нет, все хорошо, и так глаза прячут, и ничего нет, и ничего нет, и закрывается. В таком случае, конечно, помочь очень сложно. Нужно быть очень раскрытым нужно самому хотеть что-то сделать, самому хотеть что-то поменять, и тогда все возможное даже за три дня но мы делали так же, недели две недели в англии это больше была работа э, с женщинами именно конкретно э, там есть такие такие линии по земному шару ли лайнс это энергетические mm -hmm. линии где энергетика очень сильная, она э, purify она прочищает людей она э, есть, там, находясь там да невозможно думать какие-то негативные мысли там, что ну как-то по-другому сейчас ощущаешь и мы именно по таким местам ездили, и там собирали людей, и делали всякие мероприятия, жили там, собирали овощи, фрукты на огородах, и, ну, как-то разные такие активности, активности были. И, ну, не знаю, люди были довольны, постоянно просили потом продолжение или еще одного одно этапа. Мне кажется, очень классно. Особенно, наверное, раскрывают людей меня, которые из мегаполисов проезжают, из больших городов. Обязательно, да. У нас даже целый был ретрит для банкиров. Мы банкиров брали, которые в Лондоне же есть столько ксенчей, да, рынок, биржа. И там они начинают с 4 утра работать, работают до 12 ночи. И то есть даже деньги, которые зарабатывают, они большие, некогда тратить и не на кого. У них нет, они не друзей, ни братьев, ну, ни бойфрендов, ни, да, ни мужей, ни семей, с родителями не общаются. И мы именно для них сделали конкретно такие рецепты, вывозили на природу, в деревне, там, где они деньги целую неделю не видели. Там, где только обмен шел. Показывали прогулки. им, как женщины выглядят. Да, да, да. да. И, все, и вообще мир какой. Они просто были в шоке. Они, многие были ä, поражены даже. Да, это очень интересно. Да, ну скажи, ты подготовила курс для наших слушателей аж на трех языках, да? Как mm -hmm. убрать блоки и начать жизнь, счастливая жизнь без страхов. Расскажи, вот, пожалуйста, наверное, для начала давай вот разберем вообще, что такое блоки, да, и какие они бывают, и как они вообще могут сказываться на нашей жизни. Mm -hmm. Я бы сказала, блоки — это наша система веры. Systems. We, we wow, believe systems Это когда мы у нас мы во что-то верим, мы себе вбили это в голову изначально, даже подсознательно. Это даже наши родители или наше образование, школа, культура, социум нам навязали, и так мы всю жизнь и живем. Это может один из блоков. Допустим такой, как сложно стать богатым или это не для меня, это для других или там я чего-то недостоин или же в других странах страшно. Разные такие есть блоки, разные такие есть э, мелкие мысли, скажем так, которые на самом деле имеют очень огромную силу над жизнью человека, который блокирует все возможности от него просто. Даже человек элементарно даже просто быть самим собой, быть истинным самому себе, кто я, да, или что я хочу делать с кем я хочу быть, чем хочу заниматься. Многие просто боятся это признать, и, и они просто живут э, среднестатистическую жизнь постоянно под страхом, даже не осознавая этого, они думают, да ничего, я буду работать на кого-то, буду зарабатывать мелкие деньги, и так, так и нормально, так все будет. Они даже боятся раскрыть себе мысль о том, что они могут грандиозно жить, они могут все иметь, они могут иметь настолько много, не знаю, финансового благополучия, которые могут делить с другими, что они могут на эти деньги строить какие-то школы, там, организации и что-то делать, благотворительность и так далее. Вот, и это, как правило, относится вот к проблеме блоков, потому что или женщины. Я вот почему сейчас рефокусируюсь немножечко на женщин. Работаю последние годы столько с женщинами. У женщин столько блоков в голове, и все время что-то переживает, Что-то все время не так. Это вот блоки, это страхи, это какие-то... Это, допустим, женщину, у которой раньше в семье папа не присутствовал. Или он говорил просто, не говорил ей, что она красива, что он ее любит, что он здесь для нее. Она вырастает с такими ограничениями в отношениях с мужчиной, в отношениях с мужского пола боссом или коллегами и друзьями. И мы на одном из артистов в Бразилии делали, называется, регрессия. Возвращаешься в свое детство и прорабатываешь э, какие-то ситуации или моменты. Процентов 99.9 проблем, которые у людей сейчас, это идет с детства. Это то, что вот, родители что-то не так сказали, что-то не так сделали. Или, допустим, э, у ребенка... Родители могут не ценить то, что он делает руками. Поделка, Сделал какую-то ерунду, да, ребенок приносит маме с папой. Они такие, ой, да что ты что сделал, раз в мусорку убрался, при нем. Все, у него на всю жизнь блок, то, что, то, что он делает, ничего не, не стоит. То есть ценности нет в том, что он делает. Все это на всю жизнь, и это нужно очень сильно прорабатывать, нужно это осознанно копаться и работать над этим. Это а вот еще говорила, что нога приезжает там на ретрит человека, он говорит, да, у меня вот все отлично. А часто бывает, что вот люди думают, что у них все отлично, а на самом деле у них в подсознании есть какие-то скрытые блоки, которые их ограничивают, они, может, даже об этом не подозревают. Конечно, конечно, очень много таких людей. Но сам факт, что они приехали на ретрит, уже дает понять, что они где-то глубоко, глубоко в душе понимают, что у них чего-то не хватает, что-то в них что-то там не mm -hmm. так. И э, я говорю всегда, вы посмотрите на свою жизнь сегодня, что у вас сегодня есть, как у вас со здоровьем, там разные есть эти mm -hmm. колонны, да, допустим, здоровье, финансовое благополучие, там, личная жизнь, друзья, семья и так далее, э, карьера, по посмотрите по всем статьям, где у вас что не так, давайте вот над тем, именно там будем работать, да, вот, нет, все в порядке, но у меня постоянно хронический кашель, допустим, а что mm -hmm. такое кашель, да, это здесь ты что-то не говоришь, что, что это проблема коммуникации, здесь какой-то блок он, э, мешает тебе говорить правду самому себе, допустим. Тебе что-то не нравится, ты молчишь, вот поэтому и кашель обычно и это, что хотела... это долгий вопрос, только я не знаю, я просто так примеры привожу, чтобы было коротко и понятно, что на самом деле такие темы, они неисчерпаемы просто. Mm -hmm. А может ли это, например, передаваться, если человек это не прорабатывает, да, а может ли это передаваться там, генетически там, его детям и внукам? Я думаю, это не генетически, это именно э, приобретенно передается. То есть передается, да, но когда человек с таким мышлением, с таким мирозданием, миросознанием, Растет ребенка, растит ребенка, то и ребенок потом начинает все это уже принимать, уже к себе закладывать эти кирпичики, то, что именно вот так нужно думать, этого нужно бояться, этого вообще трогать не нужно, туда соваться не нужно. вот так. То есть это передается, но не генетически. У нас а, спрашивают, а, как убрать блоки. Это хороший вопрос. На это мне потребовалось минимум 25 лет жизни, чтобы Ой, понять. Нет. Это да не росла. так быстро ответить. 15 минут осталось, да. Так что. <свят> да, да, да. А, Нет, ну на самом деле, я вот первый курс именно на эту тему подготовила. А, кому интересно, конечно, приходите послушайте. Я специально делаю это на русском языке тоже, потому что я работаю на английском и португальском, но я считаю, это важно знать всем, поэтому буду стараться донести смысл. Но общая идея такова, что это. Осознанная работа над собой. То есть человек должен решить очень сильно принять решение, то, что он хочет что-то проработать, вот этот конкретно блок убрать. Все блоки одновременно убрать невозможно, уже по одному, потому что они все связаны с разными сферами, с разными ситуациями в жизни, но с чего-то начинать надо. Есть какие-то, которые сильнее влияют, которые меньше влияют. А вот с какого возраста можно уже начинать такую проработку? Ну, да, с любого. У меня, у меня с дочкой три года, мы с ней каждый день разговариваем <связываем> на разные темы. Я говорю, почему ты плачешь? Почему, она что-то не нравится, она плачет. Я говорю, почему ты плачешь? Нужно говорить, нужно объяснять. Я хочу вот это, это мне не нравится. То есть я у нее выбираю блок вот этот, который коммуникационный. То есть, что-то не нравится, сразу плакать или обижаться, или что-то такое. А что толку обижаться, если ты не объяснишь человеку, почему ты обиделся? Вот, мы. С трех лет начинаем, все нормально, все работает. <связываем> И никогда не поздно тоже. У меня были клиенты, которым по 89 лет, и они приходят, я хочу работать, я хочу жить счастливой жизнь". Он приходит, и мы начинаем ему устроить счастливую жизнь, 89 лет, все нормально. А Вот если еще говорить о счастливой жизни, вот жизни а вот да, без страхов, а как вообще они формируются, и как они отражаются? То есть они могут пагубно влиять на карьеру, на семью? Конечно, сто процентов. Семья изначально. Ты боишься подойти к женщине, которую любишь, и женишься на другой. Все, у тебя уже семья не строится, потому что то все время сердце будет у тебя с той женщиной, с которой ты побоялся подойти. Выбор своей карьеры, выбор того, что хочешь делать. Страх бросить то, что есть сегодня. Я, допустим, в Лондоне работала в крупнейшей компании, в корпорации, в которую очень сложно строиться. Там русскоговорящих вообще не было. Вообще даже иностранцев не было. Одни англичане и я с Казахстана. И... Я очень была рада, что я тогда устроилась, но через буквально, там, по 4 года я отработала, и я поняла, что просто это не мое. Шикарная была зарплата, я жила в Ноттингхилл, я на метро вообще не ездила, только такси, мне меня были супер друзья. у меня все было, до сих пор все это есть, но просто я не побоялась это оставить и начать себя искать в чем-то другом. Вот я начала делать вот, линию одежды, и, там, книги писать и так далее, ретриты делать. И мне кажется, как-то, я не знаю, мне как натурально так пошло, что все, не мое бросаю, у меня не было такого, как, почему, бояться. И а, мне кажется, сейчас вот я возвращаюсь к своим коллегам, мы до сих пор друзья, мы общаемся, и когда я в Лондоне, мы собираемся да, на кофе, на обед, я их слушаю, у них ничего не поменялось, за последние 10 лет ничего не поменялось, и я считаю вот это... Они я они несчастлива. вижу, что они просто существуют. Они не живут, они существуют. Они по белку в колесе, одну и ту же работу. Одни и те же отчеты, одни и те же клиенты. И, ну, я, допустим, для меня видно, что страх у них в жизни, страх что-то новое начать, что-то новое попробовать или хотя бы прервать и попробовать, он им мешает быть полностью счастливым, потому что они, ну как так? Жизнь, как река, да, бурная, она течет, она меняется, ты, вдох... ты возобновляешься, лет возобновляется, тебя все постоянно, не знаю, бурлит. А когда вот так оседаешь, осетный образ жизни, я называю это как болото, то там точно страхи какие-то есть, потому что, ну, жизнь — это движение. Вот это страхи или просто есть а, там такие типы людей, которым вот, ну, нравится, вот он, например, работает в этой корпорации, он не хочет ничего менять, вот он хочет еще там до 60 лет проработать, и ему не интересно. То есть это всегда со страхами, или это тоже еще с типом личности? То есть кто-то хочет вот постоянно развиваться, познавать, что-то новое узнавать, а кому-то вот просто комфортно, вот не трогать, я хочу вот так вот. Есть такой, да, да, да. Но когда мы с такими людьми разговаривали, вот вводишь их в транс, в состояние транс, когда подсознание, uh, take over, оно… Uh, перебаривает сознание, как бы подсознание больше, чем сознание работает. И то не спрашивает, вот почему ты не хочешь, почему тебе так нравится быть просто рыбаком, ловить рыбу и жить в, своей, в своем домике у, у, у океана. Он говорит, ну, рыба есть, дом есть, есть, хлеб есть, вот все нормально на самом деле. Да? А почему, почему, почему? И когда мы приходим к истокам, почему? Потому что у него стоит такой блок, что он недостоин лучшего, что он недостоин больше, поэтому он его и не ищет. Он думает, а я недостоин достоин, все, я так оставлю и пойду. Вот. То есть, здесь, конечно, смесь страхов и так далее. Ну, это очень комплексная такая э, ситуация. Но большинство людей, они не принимают решения э, без страха, скажем так. Они страхи все равно мешают в разных э, сферах. Ну, а я вот еще читала тут интересную такую вещь, что... Ты когда там о чем-то да, думаешь, что есть там какая-то исходная вот, мысль, которая первая возникает в голове. И что, в принципе, вот, все вот, там, твои мысли, дальнейшие слова и поступки, они вот, формируются вот, либо от страхов, либо от любви. Да, вот. да. Так, да, так, да, так. да, да. То есть и нужно очень важно наблюдать всегда, о чем ты думаешь, да, какие мысли у тебя в голове, и стараться, как, как такой лайфхак, если ты чувствуешь, что что-то как бы не то, о чем ты думаешь, значит это идет от страха, и надо подумать, а как же так думать, чтобы это все-таки от любви и от сердца исходило? Да, да, да, сто процентов. Потому а... что я говорил, даже буду на курсе говорить, что это разные вибрации. Страх — это где-то 300 герц, по-моему, вибрация, а любовь там 900 или 700, то есть совершенно разные уровни просто. На каком уровне плывешь, на то будешь натыкаться. Все верно. Спрашивает у нас Азиза, какое у вас образование, если можно узнать, что вы заканчивали? Заканчивала Кингс Колледж в Лондоне, это один из лучших университетов мира по экологии, по климату. Я климатолог, инженер-эколог. Как интересно. Я поэтому первое время работала как консультант окружающей среды, потом в ООН работал немножко тоже, и потом поняла, что это просто все большой бред, <laughs> не побоюсь слова, и что они там просто это все теории, и на самом деле люди, которые занимаются этим теориям, пишут книги, а есть всякие, эм, как сказать, артиклс, они сами не живут этим, то есть я решила сразу идти в корень, я решила идти в практику, чтобы люди были в гармонии с природой, и тогда они просто не смогут ничего другого делать как нежели уважать природу, там, не тратить воду и так далее. Ну, на созидательный да, процесс. Да, чем громкими словами писать и говорить, и собирать конференции каждый раз, и летать на час в самолетах, потом говорить про зарождение воздуха. И, ну, в общем, я решила, что это не то. А у нас вот Ольга Жукова еще только подключилась, спрашивает, как вы выявляете блоки, и а, есть ли какая-то методика, например, подать о рождения? Дата рождения — это больше астрология, нумерология? Uh -huh. Дата рождения может подсказать, в какую сторону двигаться, потому что, как правило, там есть асцендент, ну то есть есть, как сказать, солнечный знак, да, это ваш знак зодиака, а есть асендент. ассиндент, куда вы двигаетесь, куда вы в конце должны прийти к жизни, по идее. Вот, и, и там даже в каком доме, там есть разные дома, да, в нашем э, birth chart, как называется, ну ладно, а, астрологическая карта рождения. Там можно видеть, в каком доме. Там каждый дом относится к каждой сфере жизни, допустим. Личность, здоровье и так далее. далее. В принципе, там можно посмотреть, где возможны у вас проблемы, где, на чем можно работать. Но мне кажется, у меня сейчас уже такой опыт, уже визуально видно или по общению видно. Человек сам все знает. Просто вопрос задаешь, задаешь, задаешь, он сам говорит. А я на самом деле считаю, что вот так, вот так, вот так, и все. И также много очень показывает наша нейролингвистика, О, невербальная, точнее, невербальная э, НЛП, да, показывает, как, где человек, э, скажем, негармоничен, где у него блок. Или по здоровью, можно узнать, где здоровье, спина болит, нога, там, почки, плечо, шея, уши, что угодно. Поэтому тоже можно, есть, ну, есть разные, скажем, такие признаки, по которым можно проверить, посмотреть. Ну, как правило, людей у самих это приходит. То есть когда мы вводим, мы работаем все время в состояние транс. Я говорю «мы», потому что я все время привлекаю разных специалистов разных областей. Рейки, мастера, там, шаманы и так далее. И э, мы вводим людей в транс. Это состояние, когда человек сам идет в свое сознание, и он там просто, мы помогаем копаться и так далее. И просто защищаем снаружи. То есть все время разные сферы, разные проблемы у всех вылазит. Спрашивает еще у нас Руслан, можете ли вы посоветовать литературу для чтения о блоках? О блоках конкретно я не знаю. Руслан, приходите. Последняя книга, которую я сама прочитала, это Джо Диспензе. Становимся супер натуральным. Ой, как называется супер? Супер сильным, скажем так. Ну, у меня, как вы видите, с русским языком проблемы, я давно на русском не говорила, и я на русском не читаю обычно, поэтому не знаю, какие книги есть, но вот на английском Джоди Спенза «Becoming supernatural», «Становимся». У него, может быть, это сила подсознания у него еще есть книга, или это другая? Это другая, но тоже можно, да, и там он говорит про, допустим, блок в плане того, что мы не можем сами себя лечить, что mm -hmm. мы сдаемся лекарствам, сдаемся медицине, и он говорит, просто уберите этот блок, Вы поверьте в себя, поверьте в, свою, в свой организм, в природу, во Вселенную, в энергию. Поймите, как все работает. Не... И что мне нравится в нем, он не просто говорит бла-бла, энергии и так далее, а, ауры, а он говорит конкретного. Потому что это с точки зрения квантовой физики объясняет, уравнениями объясняет и там, словами объясняет, просто что, как работает. И что я тоже в своем курсе буду говорить э, о страхах э, или блоках. Блок или страх есть тогда когда у тебя нет достаточно информации о нем. Когда ты знаешь уже что-то, что, как работать, то ты же не будешь бояться, ты же не будешь... Это будет уже знакомым тебе, поэтому будет легче прорабатывать, будет более... Эм, легче уже будет осознавать это все. Когда запустится курс, первое занятие? Честно говоря, я не знаю, я спрашивала у «Суппорт», а когда можно курс сказать, только после вот этого интервью можно его загружать. Так что я думаю, в следующей неделе я уже загружу. Потрясающе. Очень Мои интересно. видео есть, все есть, материалы, там, презентация, все готово. Только публиковать да. и все. Так что, друзья, следите за расписанием, все в скором времени появится. Да, я тебе а, огромно выражаю благодарность от всего нашего сообщества. Да, потрясающе нужный а, курс, за твои труды и португальские презентации, которые ты теперь нам подарила. Спасибо тебе большое, тебе желаю, чтобы твоя история в Изи-Бизи была такой же яркой и красивой, как и ты сама. Спасибо большое, очень классно, тоже очень приятно, приятно поговорить и, надеюсь, буду полезна сообществу. Всего спасибо. Всем -у -у. счастливо, друзья, следите за расписанием. Всем пока, спасибо большое, хорошего дня всем. Чао, пока-пока.